Ребята, всем большое нихау. Приехал на фабрику, как и говорил в прошлом видео. Очень жарко. Приехали в шень Нашел тенек. Там есть еще место, смотрите. Long time no да. Да, да, да. Да, time. Да, да. Да, штук может 3 процента браку батареи да. одна модель сделается здесь одна модель делается здесь и одна модель делается здесь и все это разбивается еще вот если вряд на другие модели это такой сборный цех батареи отдельно покупаются жижи провода патроны и все уже дело идет в сборке это не самый большой цех который я видел но тем не менее 20 тысяч штук за день неплохо so this is your и да, это бренд? Ребят, с этим человеком мы работали несколько лет еще в далеких 2016 годах. Сейчас он открыл фабрику и делает вот этот вот бренд одноразовых сигарет. Ну, видишь, она же, типа, мощная, и для нее он не такой пустой. Ну, вообще, в целом, нормально, он вкусный, не ядовитый. Не горчит, не горчит, да ничего. A defective is less than one percent. One percent? Yeah. One thousand one percent? Yeah. Ricky Это this is Chinese brand or this это чейский, не Но просто Ребят, заказали образцы, здесь 100 штук Рики и Мортин Было важно, стало Али, <laughs> <laughs> ты же знаешь, вот мы часто гоняем по фабрикам, смотрим спрашиваем, изучаем. изучаем. Мы попадали в разные ситуации. И ты знаешь то, что на переговорах часто сидит, например, человек, китаец, который знает русский язык. Да. Как ты думаешь, девушка, которая обязательно знает русский язык? Писать на писать. Ну, можно проверить? А? Да. А Подайте, пожалуйста, палпет. Нет. Так, ну она дернулась. Это тест батареи, Через мультиметр проверяется уже сама батарея, сломана или не сломана. Ага. Вот, ребят, смотрите, вот это сломанные батареи, которые затестировали. То Также есть свои издержки. Видите, заказывают батареи. То есть они их сами, конечно же, не производят, покупают в отдельной фабрике. Заказать батареи и вот так вот это проверяется. Переключатель здесь спает уже к самой батарейке. Некоторые ребята работают просто в наушниках, слушают музыку и занимаются за пайкой. Ватку в баллончик, далее кто-то припаивает переключатель, и там уже все идет на сборе. И вот девушка за нами ходит и ходит. Наверное, знает русский язык, но притворяется. Такое здесь бывает. Здесь уже заливается сама жидкость. Берется баллончик, это, кстати, двойной вкус, смотри, видишь переключатель? Далее берется вот эта вот вилка, значит, протыкается. Там надо где-то кнопку нажать. Там, короче, есть специальная педалька, ты наполняешь жидкость. Вот так заливается баллончик. Смотри, здесь так все структурировано, получается один вкус кэнди-шоп, по-моему, она сказала, заливается здесь, то есть один баллон. Далее, чтобы заполнить этот баллон, передается туда. То есть напротив сидит человек и заливать второй баллон. Далее это поступает уже в другой отсек, где делаются дальнейшие действия. Блин, прикольно. Интересно, да, сделал? Yeah. Чистая фабрика. До этого я видел, конечно, более все мусорное. Жижи так вкусно пахнет, что просто выпить хочется. Как yeah, It's customer product. This is Chinese brand. Да, здесь уже проверяют саму сигарету yeah. в боеготовности. Это так называемая Air машина То есть там идет воздух, и она делает вытяжку. Проверяет уже саму однораску на работоспособность. Потом передают, накладывают колпачки и укладывают в пакетики. Далее эта тара попадает вот туда на упаковку, а потом вон туда на сборку 20 тысяч штук, ребят, могут сделать за день любых одноразов то есть смотря там по заказу Another One or? Not На другой фабрике смогут сделать 50 тысяч штук Это очень много Ребят, представьте, сколько на экспорт идет Те, которые не прошли проверку значит, смотрится причина поломки здесь что-то меняется какие-то провода перепаиваются смотри, есть большая беда, например, с HQD плюс King, Pappara, Bang, ты сам знаешь там жидкость у некоторых горчит и в целом есть такие одноразки которые стоят, например, даже дорого, но вкус там реально горчит давай спросим у него, почему и в чем дело, за сколько могут покупать эту жидкость насколько экономит производитель на этом и HQD и тоже а, Если использовать дешевую и дорогую сигарету, точнее жидкость, сколько можно сэкономить на одной сигарете? Этот этот это 380 килограмм. до 35 да, 1 килограмм даже здесь 5 килограмм. Это самый первый. Это самый первый. Жидкости? самый первый. Это можно сэкономить от трех до 4 копеек, до 4 мал. Максимально дорогой сколько стоит, а вот, вот это и самая дорогая, самая, да? самая дорогая. И не нужно быть таким, вау, какие низкие цены, иначе поймут, раскусят, дадут дороже, правильно? Опыт. А бывало еще такое, допустим, а, фабрика вызывает машину, вас встречают где-нибудь у аэропорта или еще где-то, в машине есть жучки, которые будут вас прослушивать, о каких ценах вы говорите. Вот, помнишь, да? Потом уже могут перебивать цены и на шаг впереди тебя будут в переговорах. Да. Поэтому секреты должны оставаться. В Вегасе все должно оставаться. Да. тут в Китае есть много разных тонких моментов а, ну не знаю, будет интересно я расскажу например, вплоть до того, что если ведутся переговоры и вам наливают чай крепкий пуэр то переговоры идут хорошо а если на наливают дохумпао какой-нибудь слабый чай а, то это означает переговорам нужно закончиться, знаешь почему? потому что а, если выпить дохумпао, например тот расслабляет, да, и ты захочешь быстрее в туалет и смотришься с переговоров. То есть ты просто скажешь, мне надо выйти, тем самым прервешь сессию. Ты расслабляешься и уже как бы не так акцентрировано. Э, концентрация вообще теряешься. Да, концентрация теряешься, на что-то легче соглашаешься и про некоторые какие-то тонкости забываешь. В общем, э, ребят, много таких есть интересных моментов, которые я хотелось бы рассказать, э, но есть небольшая подсказка. Книга «Искусство войны». Обязательно почитайте. И еще момент, сейчас. Что... Какой? Китайцы очень умный народ. Очень умный, очень трудолюбивый. И в бизнесе они думают на 100 шагов вперед. То, что они там послушают жучки, не жучки, это все мелочи, это все не просто так. Не только для того, чтобы цену знать, цена устраивает, не устраивает, не только. Цель является не только в этом. План на 100 шагов вперед. Поэтому, ребята, вам небольшая подсказка, читайте Сунь Цзы, Искусство войны, очень крутая книга, если вы хотите понимать, как вообще вести переговоры с китайцами, если особенно у вас есть бизнес с Китаем, книга будет... Top. и кстати в целом напомню фотографии видео с производ и в целом такой легкий лайф. я буду это выкладывать в мой телеграм паблик, поэтому ссылка в описании сейчас mm -hmm. поднял вопрос о качестве батареек как раз, sure. в how прошлом видео которое вы смотрели so need just check material inside right yeah, yeah, yeah. so i can buy this yeah And I can same, -same do this, this yeah, year, yeah. Right? Yeah. Yeah. Ребят, как и говорил, можно купить дешевые батареи а, и переделать их под дорогие. Проверка только внутренних частей и всяких деталей покажет, насколько действительно а, качественная батарея. Вот такая вот ставочка, надеюсь, будет вам полезна также. Я вспомнил 2016 год, когда компания Xiaomi только врывалась в российский рынок, когда этот бренд начал вообще в России, в странах СНГ представляться, многие не могли выговорить сам бренд, потому что они его читали как Xiaomi. Но на самом деле он читается Xiaomi. Может быть, вы не знали об этом? Многие читали как Xiaomi. На самом деле Xiaomi переводится как маленький рис. Я сейчас увидел бренд Xiaomi. Но читается он так же, как э, САСИ, В общем, на русском это будет не очень. Но имейте в виду, увидите такой бренд. Э, читается он SAOCI. Э, компания хочет делать как раз русский пакинг. И, скорее всего, тоже зайдут на российский рынок. Дистрибьюторов представителей, э, у них сейчас нету. Мало ли вам понадобится, имейте в виду. Вот так выглядит уже э, сама одноразка Они делают это видео от таких вот бутылочек. Ну, вы поняли, она тут вот светится. Упаковка выглядит вот так. Это были вообще жесткие времена, когда я не понимал, как еще отправлять деньги. Босс этой фабрики, я с ним давно уже работал и очень много работал. I give you more cash. We go to other bank, everywhere bank, take 10,000, 10,000, 10,000 RMB. Я помню, к нему приезжал на офис с этим... С пакетом, с пакетом и с кэшем. Do you remember take my bag and yeah. more cash I give Отправляли на Украину, как раз когда вейп-шопы хотели работать, но mm -hmm. uh, в, плане э и, uh, в плане экспорта было немного тяжело и было непонимание, как это, как это вообще вести. И есть uh, такие моменты, где не всегда работает, например, прямая плата на фабрику, поэтому приходилось окольным, окольными путями а, помогать а, заказчикам доставлять деньги до Китая и уже делать отправку. Такое тоже бывало, но сегодня, конечно, этим а, полегче. В плане, кстати, оплаты за сигареты, а, наверное, ребята, это будущая тема для видео, потому что если мы говорим про официальный белый экспорт, от и до со всеми закрывающими документами, GtD, Inventure, Factura, Invoice, прямая плата на китайскую фабрику здесь есть такие тонкости вон уже задумался, что я там несу